Дорогие празднестры, можем присесть сейчас. И хочется поделиться словом, которое будет а, назидание. Она может таким словом, который кажется а, очень как бы, легким или понятным для многих из нас, кто а, в, во Христе уже долгое время. Но, а, цель того, что я хочу с, а, поделиться... Это как бы напоминание для всех нас. Это о ваз, важности крещения. И именно о вводном крещении, важности этого. И как нам подойти к этому, как необходимо нам это напоминать для нас, для чего мы это взяли, для чего мы были участники этого служения от, от начала, как бы сказать. И э, в, вначале э, я хочу прочесть слова такие, это будет евреям, 11 глава. И здесь написано шестом стихе. «И без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его, его воздает. Мы видим здесь, здесь первый этап для каждого христианина, приходящего к Богу, это необходима вера, потому что без веры угодить Богу невозможно. Мы не можем прийти к этому служению под каким-то эмоциям, мы не можем приходить к этому, потому что какое-то влияние получили мы, или кто-то пытался нас убедить, но у нас веры нету к этому. И здесь написано, что если у нас нет веры, мы не сможем угодить Богу нашему. Это есть самое а, фундаментальное для нас, чтобы а, угодить нашему Богу. Знаете, есть такой вопрос, как я могу угодить Богу? Это есть посредство веры нашей. Да, и эта вера, она не останавливается там, но она нас подводит к следующим этапам. Она подводит нас э, другим действиям. Знаете, мы, я буду читать дальше примеры, что эта вера делала для некоторых людей, э, которые приходили к Иисусу Христу. И я хочу вспомнить, это будет, я прочитаю, это будет э, об одной личности, это будет... О Иоанна Крестителя, и здесь мы знаем, многие из нас знаем эту о Иоанна Крестителе, кто он был и что он делал, будучи здесь на земле, и прочитаем в Матвея, в третьей главе, и мы видим здесь о, о служении Иоанна, и к чему, что он делал. Он ходил по земле, и он проповедовал людям. Он проповедовал и призвал людям к покаянию. И я хочу прочесть это с первого стиха, в третьей главе Матвея. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейский и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказано пророк Исаия, голос вопиющий в пустыне, приготовьте путь Господу, прямым сделайте стез ему». Сам же Иоанн имел одежды из верблюжьего волоса и пояс кожаный на числах своих, и пищей его была акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и все иудеи, и вся окрестность иорданская выходила к нему, и крестились от него в Иордан, исповедая грехи свои». Знаете, интересно здесь, кажется, как будто он радикальный, ведет служение, но действительно это не было радикально. Для многих иудеев это было нормально прикасаться к воде для символизации очищения. Знаете, И кажется, может, радикально, но это не было. Для иудеев это было достаточно нормально. Есть много примеров, которые мы Можем вспоминать, когда, если помните, когда военачальник а, Ниаман, это написано в Четвертом Царстве, когда он пришел, и что ему пророк Илисей а, сказал в тот момент? Он сказал, иди умойся. Да? То есть для, для них это не было чуждо, чтобы умываться. А, в свое время священник, это, если не ошибаюсь, это в числах а, 19 главе написано, что когда священник, он делал жертву, что ему необходимо было сделать, чтобы он был чист после того, как он прикоснулся к крови. Ему надо было пойти и умыться. Мы знаем, что вот в дворце был умывальник, где они умывали ноги и руки. И знаете, вот это есть, это не было чуждо для них прикасаться к воде, это не было чуждо умываться, по как бы символ, сим, символ того, что я очищен или я очищаюсь от грехов своих. И как, как мы видим здесь, что и иудеи здесь, они все, здесь написано, когда все иудеи и вся окрестность руданская приходила к нему. То есть здесь была нужда определенная. Если все приходили, здесь была определенная нужда. Они приходили, чтобы омыться и очиститься, как здесь в этом стихе, исповедуя грехи свои. Мы видим, что это была необходимость. Они все жаждали, чтобы очиститься. Они все жаждали, чтобы омыться. Знаете, и, и порой бывает у нас приходящие веруемые, и мы хотим очищаться, мы хотим. И мы это, это знаете, многие, многие думают, что я получил водное, или я покаялся, все, мне не нужно». Нет, это, это процесс, который у нас, он ежедневно. но с Иисусом Христом, с Духом Святым, Он помогает нам. Это в два раза легче становится перебороть грех, в два раза легче становится, чтобы одолеть грех и, и, и быть ближе к Христу, быть чистым и святым. И дальше, читая здесь 7 стиха, «Увидев же я ноги фарисеев и саддукеев, идущий к нему креститься, сказал им, Порождение Хидина, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Странно звучит, эти, эти лидеры, как бы религиозные, они даже и шли к нему. Неужели и их как бы они как бы чувствовали облегченный конвектины, к тому, чтобы пойти и умыться водой для очищения? Сказал он порождение Хидина, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Опять призывает, мы знаем его служение. Он призывал к покаянию. «И не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих выдвинуть детей Авраама. Уже и, с... и секира при де... де... ä... <coughs> деревьев лежит, Секи, всякое дерево, не приносящее плода э... доброго плода, срубается и бросается в огонь. Я кричу вас водою». В покаяние. Мы видим это его служение. Он объясняет, что он пришел делать. Но он здесь говорит, но идешь за мной, сильнее меня. Я не достоин понести, понести обуви Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Мы видим здесь служение Иоанна. Он здесь говорит, что он приводит нас к покаянию. И вот этот обряд, вот это крещение, которое когда мы входим в воду, это есть символ для нас, покаяние очищение И мы видим, что в крещении есть пару элементов, которые нам надо обратить внимание. Когда человек входит в воду, эта вода покрывает его лицо. И в этот момент что происходит? Это как символизмически говорит о том, что я, я, я, я храню мое мою прошлое, я храню то, что тот старый образ жизни, который только жил для себя. Я храню то, что было не угодно Богу. И я восстаю, когда человек стоит с воды. Это символически в том смысле, что я стою, чтобы опять жить новой жизни, служение Господу. И здесь написано, я хочу прочесть, это будет деяние. Это, извините, я хочу прочесть римлянам 6 глава. Римлянам 6 глава. С 3 стиха. И здесь что написано? Неужели, с 3 стиха 6 глава Римлянам, неужели не знаете, что все мы крестились во Христе Иисусе, в смерть его крестились, ибо мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес, воскрес, воскрес из мертвых мёртвых и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Слава нашему Господу, братья и сестры! Он даровал нам, потому что мы крестились во Христе Иисусе. Мы просили в вере нашей, мы приняли это. Я хочу это э, в деянии, мы знаем эту историю насчет э, Филиппа, это будет Дианя в 8, 8 главе. Здесь о, о Филиппе написано, когда ему ангел Господень сказал, «Пойди на ту а, дорогу, которая идет в газу, она пустая». И там он увидел человека, Евнуха, Эфиоплянина. И когда, я хочу прочесть, будет с 35 а, стиха. И здесь говорит Филипп, «Отверзуй уста свои». И, начав от, от этого Писания, благовестит ему об Иисусе. И ангел ему сказал, иди прикоснись к этой колеснице. И он услышал, что этот евнух, этот эфироплянин, он читает из Исаия. И, и, и здесь его спрашивает он, я хочу взять чуть выше, мне надо было, чтобы было понятно. И, и Филипп его спрашивает. Он говорит, услышал, что он читает про Кайсей, сказал, разумеешь, ли что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И, и попросил Филиппа зайти и сесть с Ним». И мы видим здесь, что итог этого был очень благословенный итог, потому что какой здесь, что случилось дальше? И я прочитаю 35 стиха. «Филипп отверз уста свои и, начав от этого Писания, благовествовать Ему об Иисусе». Мы видим, он начал ему раскрывать Писание, начал ему объяснять, о ком это, потому что он сказал, о ком это говорится, а то сам Исаия о себе говорит. Но нет, здесь написано об Иисусе. И 36 стих «Между тем, Продолжая путь, они при, а, приехали к воде. И Евнук сказал: Вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь, от всего сердца можно. Он сказал, вот я верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Мы видим здесь ключевой момент, когда Он сказал, Я верю. И когда Он сказал Я верю», Он сказал, что может? И он сказал, веруй, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал а, остановить колесницу, и сошел, сошли оба в воду, Филипп и Евн, и крестил Его. Как бы сказать, какое было препятствие? Никакое. Он сказал, я верю. И он от чего верил? От слышания Слова Божия, от благовестия, которое Филипп ему объяснял в тот момент. И мы видим, что здесь нам, приходящие, Богу необходимо верить, нам необходимо, чтобы э, кровь, верить в, в эту жертву, которая была кровью Иисуса Христа, была пролита за нас. И когда мы это принимаем, то мы видим следующий этап, это тому, чтобы нам нужно погружаться в воду для того, чтобы мы могли обещать Богу служить чистой и доброй совестью, чтобы мы могли служить Богу от, от полноты сердца нашего, верности и так далее мы видим, что это призывает наш Господь. И вы многие можете сказать, почему я говорю об этом. Я хочу это для нас напоминание, что мы однажды, кто из нас имел, принял водное крещение и дали обет служить Господу чистой и доброй совестью, это нам напоминание, что мы сделали. Потому что порой в, в самотохе в жизни мы бываем, забываем, и мы думаем, как будто все хорошо. Мы, мы думаем, что как бы все как-то, мы как-то она сгладится, уйдет как-то. Но нет, дорогие мои братья и сестры, мы должны вспоминать, для чего мы это сделали. Эта вера, к чему она нас приводит, чтобы мы продолжали верить, чтобы мы продолжали вести образ жизни, который мы обещали вести. Знаете, это есть иметь чистую и добрую совесть. И Бог этому нас призывает. И знаете, вот это прикосновение воды у нас сегодня служение хлебопроломнения, и также кто из нас разделяет служение омывения ног, мы тоже участники этого. И знаете, насколько это для меня это важно? Это можно сказать, что это служение любви. Это служение, которое нас, нам, нам сам Иисус Христос показал. И знаете, вот это можно много-много из Библии взять примеров, где вода она символ того, когда мы очищаем посредством воды, она, она как бы символ того очищения наших грехов, очищения нашей внутренности. Это все символ того, чтобы нас подвести понять и понять и вот эту ценность, которую мы должны дорого ценить вот это, что мы имели эту возможность отдать обед Богу посредством этого акта. И я хочу а, подвести нас к этому служению, которое будем мы а, иметь. Это будет... А, я хочу прочесть Иоанна 13 а, глава. И здесь написаны такие слова с первого стиха. «Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира этого к Отцу, я явил делом, что возлюбил своих, живущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Юда Искари... э, Симона Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, стал с вечери, снял себе себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался». Потом влил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, который был припоясан. Приходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек?» и Иисус отвечал ему, «Если не умою тебе, тебя» не имея счастья со мной». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги, но и руки, и голову». И Иисус говорит ему, «А этому нужно только ноги умыть, потому что честь весь. И вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, «Не все вы чисты». Когда же умыл и ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам, вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я вам дал вам пример, чтобы и вы то же, что я сделал вам». И здесь истинно, истинно говорю вам. Раб не больше Господина Своего, и посланник не больше пославшего Его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. И здесь Иисус он показывает пример нам, что нам нужно делать. И сегодня у нас эта возможность есть, чтобы нам очиститься, нам прикоснуться к этому служению, служению любви. Как он здесь написано в первом стихе, здесь написано, что пришел час Его перейти от мира с Его, явил делом, что возлюбил своих, живущих в мире, до конца возлюбил их. Мы видим здесь, что этот, этот, этот, это действие показывает, что Он до конца возлюбил их, тех, которые Он призвал, тех, которые Он даровал, вот эту новую жизнь». И сегодня, братья и сестры, мы будем разделять вот это служение. «До благословит каждого из нас Господь!» Братья будут участники здесь, умывая ног, сестры пройдут в класс сзади. Да благослови каждого из нас Господь!» кто, кто имеет желание быть участником этого служения, да вас Господь» и поможет дальше. Мы сейчас пойдем, сестры пойдут в класс, братья здесь. И после этого будем продолжать наше служение хлебопроломениям.